Боль, страх, страдания – все это впечаталось в стены одной из заброшенных психиатрических лечебниц Италии. Маниакоми Деви, одно из самых зловещих мест, в котором варварским способом лечили психически нездоровых людей и даже маленьких детей подвергая ежедневным пыткам всю их недолгую жизнь. Изучая историю этого места, меня пробегали мурашки по спине от ужаса и методов лечения и нечеловеческой жестокости, царившей в этих стенах. И сегодня я вам расскажу о истории заброшенного дома ужасов. Наливайте печеньки, готовьте чай. Приятного просмотра. Ну а спонсором этого видео является магазин Экспресс Оптика. Именно от них я заказал эти очки. Они мне нужны, чтобы я мог нормально читать телесуфлера. Иначе я смотрю не в камеру и это выглядит очень неэстетично. Кстати, у них очень большой выбор готовых очков. И они доставляют их в любую точку России. Ссылка в описании. К настоящему времени маниакома Деви заброшена уже 20 лет и заросла во многих местах. Это место имеет очень печальную историю и людям, лечившимся здесь, пришлось пережить огромное количество страданий. Но давайте начнем с самого начала. Этот больничный комплекс был открыт в 1876 году, площадью более 60 тысяч квадратных метров. Настоящий маленький городок боли, ужаса и страха. Он был построен далеко от окружающих городов, для того, чтобы отделить сумасшедших от здоровых людей. Это еще одно из тех заброшенных итальянских приютов, где пациентов лечили самым бесчеловечным способом. И кажется, даже дети были обречены здесь страдать. Маниакома ДВ специализируется на электрошоковой терапии. В 30-х годах у нас еще не было эффективного лечения психически больных, находившихся в приютах. Один из методов лечения был электрошоковое стимулирование. Первоначально идея заключалась в том, чтобы вызвать эпилептический припадок. Под воздействием этого мозг выделял естественные антидепрессанты и дофамины, чтобы хоть как-то облегчить страдания тела. И это считалось лечением. Электрошоковой терапии лечили все: от депрессии до шизофрении, вплоть до 60-х годов прошлого века. Кому интересно, можете посмотреть об этом фильм, пролетая над гнездом кукушки. Сегодня, почти 150 лет спустя, заброшенное здание психиатрии находится между офисами и жилыми домами в центре большого города. Здания постепенно разваливаются, и природа отвоевывает свое место. К сожалению, авторам данного видео удалось исследовать только небольшую его часть, поскольку комплекс здания все еще частично работает, но все же им удалось найти невероятное количество предметов внутри. Давайте изучим их вместе. Это место как музей. На одной из кровати все еще лежит кто-то. Ну или хотя бы то, что от него осталось. На одном конце психиатрии располагается крутое крыло. Здесь были помещения с самыми буйными пациентами. В общей сложности в убежище одновременно находилось более тысячи психологически больных. Для этого около 400 человек должны были здесь работать каждый день. Изначально симметричный комплекс был разделен на две половины. Одна зона была для женщин, другая для мужчин. Во второй половине 20 века изоляция закончилась, и мужчины и женщины больше не были разделены. В результате были случаи заключения браков между пациентами. Есть история о Луиджи и Марио, которые влюбились здесь и поженились в церкви при больнице. После этого они жили вместе в одной камере. Это был единственным хорошим эпизодом из этого дома. Но, к сожалению, темные стороны этого места выходили на первый план. В начале 20 века вам не нужно было сильно напрягаться, чтобы попасть сюда. Одной простой драки на улице могло бы хватить, чтобы вы оказались за решеткой этого мрачного места. Так что многие пациенты вообще не были больными. Их бросали сюда за любую провинность и назначали ужасный курс лечения. Якобы такими методами можно сделать человека более законопослушным. И за это к ним относились так, как будто они были больными. Страшнее всего то, что здесь такими же варварскими способами лечили детей-сирот. Матери отдавали своих незаконно рожденных детей, родители, которые не могли жить со стыдом рождения ребенка-инвалида, а также бедные семьи, которые не смогли позволить себе прокормить свое чадо. Это ужасное место, где дети вынуждены были страдать в окружении такой боли и страха. Дети воспитывались сомнительными методами. Это устройство использовалось для фотостимуляции. В то время как пациент подвергался воздействию мерцающего света, измерялась активность его мозга. Из-за этого у маленьких пациентов часто случались спазмы и судороги. Как и во всех других итальянских психиатриях того времени, лечение было почти таким же, как и пытки – Тогда люди думали, что поражение электрическим током и лоботомия – единственный способ излечить психическое заболевание. Но вместо того, чтобы вылечить пациентов, они делали их все слабее и слабее, подавляя как морально, так и физически. Таким образом, персонал имел выгоду от этого, становилось легче обращаться с пациентами и продолжать лечить их жуткими методами. Часто люди оставались в этой тюрьме на всю жизнь, но эта жизнь была довольно короткой. Если люди умирали не от операции, то либо от холода, либо от голода. Ужас закончился в 1987 году. В Италии приняли закон «Базалия». Расскажу немного поподробнее. Система психиатрической помощи в Италии опиралась на законодательство 1904 года. Исходя из этого закона, психиатрические больницы, по сути, имели юридический, а не медицинский статус и были предназначены прежде всего для поддержания общественной безопасности, ограждая общество от неугодных и опасных элементов. В России неугодных пристальней отправляли в гулаг. В Италии вот в такие дурки просто залечивали людей до Спасибо. Психиатрические больницы находились во владении Министерства внутренних дел и подчинялись полиции. Психические заболевания рассматривались исключительно в аспектах опасности для общества. Многообразие форм психических болезней и градация закон не учитывал. По сути, важно было. Будь у человека шизофрения с маниакальными наклонностями или простая депрессия, его следовало лечить наравне со всякими отморозками. Ну а чтобы людей не выпускали из этих мест, директора несли уголовную ответственность за каждого из своих пациентов. И если те вдруг после того, как их выпустили, совершают какое-то преступление, то директора психушки сажали в соседнюю камеру и вместе с его пациентами подвергали тому же лечению. Поэтому пациентов редко выпускали. Врачу ничего не стоило заявить, что человек проблемный и опасен для общества, и удерживать его против воли в течение 30 суток в наблюдательной палате. По истечению этого срока пациента чаще всего признавали нездоровым. Его переводили в палату для хронически больных, где он мог провести остаток своей жизни. Покинуть больницу пациент мог исключительно по решению суда. Если его выпускали, он не мог работать в государственных учреждениях, а его имя навсегда включал в специальный полицейский список. Так продолжалось вплоть до 13 мая 1978 года. Тогда был принят закон Базалья, по сути являвшийся реформой для психиатрических лечебниц. Он содержал указание о закрытии всех психиатрических больниц и привел их к замене целым рядом общественных служб, включая службу оказанию помощи острым стационарным больным. Фу, вроде бы все рассказал, но если что-то вдруг непонятно, то подробности можно почитать по ссылке в описании. После реформы пациенты были переведены в другие учреждения или даже освобождены. Этот процесс занял 20 лет, пока больница окончательно не закрылась. Как я уже сказал ранее, большая часть больницы напоминает музей. Невероятно то, что осталось здесь и напоминает ужасы прошлого. А это место скорее как мемориал. Такие места нужны, чтобы ужасное прошлое больше никогда не повторилось. вот такой выпуск получился и знаете в италии довольно много интересных заброшенных мест и я рад исследовать их с вами как всегда надеюсь вам ребятки понравилось очень жду обратной связи от вас в комментариях если вам нравится мой канал нравятся мои видео рассмотрите возможность помочь выходу новых роликов на бусте либо просто по реквизитам в описании а сейчас рубрика комментарии заур мусаев Черт побери, как хорошо идет этот новый формат. Бро, читай, придерживая стиля Ганнибала-лектора. Будет писец атмосферно. За идею, спасибо, за ур, но боюсь, Энтони Хопкинс посмеется надо мной, поедая рагу из лобных долей моего мозга. Госта, ГОСТа, как же это все трогательно! Да, но почки в банке голыми руками не советую трогать. Анна Комиссаренко, здравствуйте, Руслан! Давно подписано на вас, потому что вы настоящий. Однажды мой комментарий был оставлен в заброшенной химической лаборатории. Это, наверное, судьба. Просто я работаю лаборантом-метрологом. Метрологом. Мамочки ваши от наших подписчиков горячий привет. И больше не болеть. Девушки терпения и мудрости. Вам никогда не опускать руки и продолжать свое интересное дело. Ждем новых видео. Анна. Надеюсь, что если я оставил коммент в психиатрической лечебнице, это ничего не значит. Ну а так, спасибо. Привет маме, передам. Девушка у меня мудрая и терпеливая. Наталья Худобина. Это инте интересно. Это как? Научи наливать печеньки. Наталья. Это сложно сделать неподготовленному человеку. Но годы практики, медитации, просветления научат тебя не только этому. Лишь достигнув вершины разума и гармонии с природой, ты обретешь эту способность. Понг. Спасибо, покушал. Вот так вот пропадают экспонаты органов с заброшенных мест. Ну вот, друзья, пришло время прощаться. Надеюсь, выпуск вам понравился. Не забывайте поставить лайк, подписаться, рассказать друзьям и обязательно писать комментарий, потому что именно его я, наверное, в следующем выпуске и выберу.